Виктор, вас теперь уже и видно, и слышно. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогой. Ну, как Добрый вечер. Прилетели ну, нормально. Да, прилетел нормально, без, без каких-либо происшествий. Что я хочу сказать и всем участникам, и всем нашим ученикам Академии, и не только ученикам. Ребята... Я был на, на уже это вторая аяваске в моей жизни, но первая можно посчитать, что ее не было. Даже если было все отлично, я считал, что это... Я считал, Павел, что это, я же говорил и, и тебе, я считал, что это, блин, верх, чего я видел в этой жизни. Нет, самый верх, и это абсолютная вершина, это, конечно, интеграция аяваски с тобой. Это, конечно, обсуждение всех этих инсайтов и та правильная интеграция, которую ты проводишь, никто, ни один шаман мира не сможет провести. Я уже увидел э, и до этого много шаманов. Я увидел шаманы вот эти перуанские, колумбийские и, и этот и эквадорские шаманы. Да? Но то, что ты делаешь, как ты делаешь, это, конечно, верх всего. А совета... в чем разница -то? разница в том что у них интеграция у этих шаманов это э, такая как бы философская какая-то интеграция да? угу. она она э, философская она с опытом тысячелетними опыт но это ничто по сравнению с твоей интеграцией именно Правильно, как бы, правильная, которая целевая интеграция именно по на коучингу И именно ты только в такой интеграции, правильной, от академии, твоей академии и лично с тобой. И это должно быть дорого, потому что в самом деле не сравнить, никакой опыт жизненный, он у меня есть, никакой опыт жизненный не сравнить с тем что я получил от тебя вот за эти несколько дней. Это, это весь опыт мой жизненный, да, умноженный на тысячу, ты вот это сделал. Мощная очень... все-таки работает, да? Мощная айваска может работать со всеми, и я убедился. Даже насколько ты не, не будешь проработанным, да? Если ты хочешь открыться полностью, это самое, ты должен пройти правильную Васку, не туристическую, там Истамбул, там, не знаю, Италия, это самое. Это все, я уже понял, это все ничего по сравнению с тем, когда ты идешь у истока, ты идешь к тому огню, который не гас тысячи лет, и эти люди хранят вот эти э, традиции, э, церемонии, хранят свято простенько. Но настолько мощно. Я не ожидал. Я сам не ожидал. Я был готов ко всему. Но я не ожидал, что это может быть так. И без тебя э, я не вижу э, правильную интеграцию и правильную аваску. Вообще бесполезно. Ну и вверх всему. Конечно, я... Я это самое намерен обязательно приехать и получить и опыт и, и, тех церемоний, которые мы не успели провести, потому что это очень плотно было все в графике. Но вот и, последняя церемония, которую ты нам провел с Доном Педра. Слушай, Павел, я, я такого блаженства, я до сих пор я я до сих пор нахожусь в этом блаженстве все это время. Вот летал, сколько там, 18 часов полета, там, все, все это самое, летал, шел по земле, вот сейчас отдохнул чуть-чуть после того, как вернулся. Но я постоянно в, такой, в таком блаженном состоянии. Этот Дон Педро и еще интеграция с тобой, этого Дона Педро, да, вот эта церемония, которая э, стоит ее получить, и вот этот опыт стоит получить после того, как интеграция правильно прошла. А как она, кстати, вот этот Сан-Педро-Кактус э, после Айвазки заходит? Какие ощущения? Павел, э, вот это реальная жизнь. Я не знаю, как, как тебе сказать, э, э, как она заходит. Я, э, это очень интимно даже, даже очень интимно, как ты чувствуешь жизнь, какая она реальная на самом деле. Это настолько э, специфично для каждого в отдельности, и тем не менее это очень э, э, необходимо, чтобы это провести с тобой именно. И ты нашел именно того шамана, который может нам с нашим менталитетом как бы объяснить все это правильно, да, и, и это рецепт, который, я считаю, что это уникальный рецепт, ты создал там, потому что ты именно создаешь для учеников рецепт, чтобы они открылись на то, настолько сердцем, и и еще, Павел, я считаю, что моральное право у, у твоих учеников и целителей, которые, у твоих мастер, мастеров, было бы полное да, после прохождения вот этой церемонии Айаваски и после прохождения тех церемоний, которые ты еще там намечаешь сделать. Что касается вернуться первое, знаешь, что я сделал? Ну, когда я приехал к к тебе туда, прилетел туда. Значит, я похудел тогда, ну как похудел? Реконфигурацию тела сделал где-то, ну, мало времени было, где-то 4 килограмма. Сейчас, когда пришел, когда взвесился, у меня все 8 ушли очень сильно и очень правильно а похудели минимум на 5 килограмм походу там. да да все похудели ребята все говорят что похудели блин так скучаю по ним по тебе уже скучаю ну что мы не видели 48 часов я уже скучаю и э, сейчас э, то что я получил да каждый каждый мы признаем все вот общались и, и это самое и как бы признаем что э, без тебя вот этого прорыва правильного не было бы в жизни никогда. Недостаточно, уже недостаточно для меня как бы в этой жизни довольствоваться да, каким-то каким понятием, что вот это если произойдет, это было бы правильно, это было бы хорошо. То, что ты то, что ты, Павел, и как ты мне объяснил дальнейшую жизнь, и какие инсайты пришли после этого, и насколько это правильно. Потому что я бы, если бы тебя не послушал, или если бы я не получил, не, я тебя слушаю всегда и буду слушаться всегда, но если бы я не получил от тебя того правильного, той, той правильной интеграции, то весь мой жизненный опыт, который ты как бы его по-другому раскрыл и сказал что и его нельзя я бы предал всю свою жизнь я бы предал потому что в той жизни я прожил эти четыре отрезка четыре жизни да но это же опыт и этот правильный опыт который ты как бы сказал что его не надо э, это самое игнорировать потому что ты предашь себя и вот сейчас когда ты мне это все переделал Перенастроил, перезаписал мне, да, вот сейчас я, у меня душа поет, у меня душа раскрылась настолько, сердце сейчас бьет в груди, настолько я правильно сейчас иду и все эти инсайты, которые получаю, я знаю, что должен делать с точности, до да, следующие три месяца, следующие шесть месяцев, следующие девять месяцев, я уже, это я уже вижу четко. И это бы не, не получилось без своей интеграции. Я тебя благодарю. Как настроение тогда вообще по поводу будущего планов? Э -э, настроение отличное. Вижу все настолько э -э, настолько четко и правильно, и я жду не дождусь, когда э -э, случится следующий этапы э -э -э, в академии развития нашего в, в академии, э -э, даже не не, не, не следующий этап, а я четко знаю, что необходимость в, в том, чтобы заплатить за твое время э, и получить дальше как бы, интеграцию, э, это деле где-то в сентябре, октябре этого года. Будет необходимость приехать к тебе и поужинать с тобой, заплатить за этот ужин, потому что э, только так я смогу правильно двигаться дальше. Я это чувствую. Ну, замечательно. Поздравляю тогда. Как вам, как вам э, травяной шаман наш? Да, травяной шаман это вообще... Я, я не знаю, как ты притягиваешь и находишь этих людей, с которыми ты нас познакомил и которые как бы уже в, в, в ретрите, в программе, ты их завел очень правильно в программе. Я, я настолько удивлен э, и какое сердце и у, у, у и правильные как бы правильные действия и у этого травяного нашего шамана и у шамана по кактусу ты вообще таких уникальных людей притянул это был такой опыт который в мои 55 и конечно отдельное спасибо всем ребятам и тебе лично за те подарки которые вы мне подарили на день рождения вот этот 55-й день рождения мой, да, он как бы корона всех дней рождения, которые у меня было. Да. Вот получая от тебя вот тот блокнот красивый, с красивым, очень красивым листом, на котором расписано, на этом листе, расписано как бы тоже очень много инсайтов расписано очень много заданий которые я должен сделать я тебя отдельно благодарю такого подарка всем желаю но это секрет для всех хорошо тогда еще раз с днем рождения перерождение благодарю, тоже благодарю да перерождение моя, тогда все. Всех благ тебе, милый, дорогой и верховный наш учитель. Я жду не дождусь нашего ужина, когда я сделаю все задания, которые ты мне дал. Угу. И к сентябрю месяцу, к октябрю, вот так я думаю, что уже буду готов прийти и поужинать с тобой. Замечательно тогда. Я тоже жду этого момента. Обнимаю. Благодарю.